Минувшая семидневка запомнилась волной беглецов — российский рынок покидают Мерседес и Форд. Последний уже второй раз за три года, что само по себе может служить поводом для грустных шуток. Но есть и хорошая новость — в этом выпуске мы не будем много говорить о китайцах. Хотя электрический и валют I Pro, продажи которого официально начались на этой неделе, мы подробно отсняли и скоро покажем в программе своими глазами. Остаются на рынке и корейцы. Хотя в свете недавних новостей работники остановленных петербургских заводов ждали 27 октября с плохим предчувствием. Однако руководство просто продлило режим простоя, причем на два дня раньше обычного. Российский же Автопром барахтается в медийной тишине. АвтоВАЗ решает проблемы с поставщиками и репетирует сборку весты на главном конвейере. Московский завод Москвич умудрился набрать сотни заявок от дилеров, желающих продавать еще не представленный продукт. Кажется, они что-то знают. А КАМАЗ работает над самоуправляемой техникой. Правительство легализовало беспилотные грузовики, которые смогут ездить по трассе М11 Нева между Петербургом и Москвой. Активную деятельность остановили почти все представительства иностранных марок. Но до сих пор именно об уходе заявляли только Рено и Nissan. На минувшей неделе список пополнил Mercedes-Benz. Хотя официальное сообщение выдержано в будущем времени, намерен уйти, поскольку сделка еще не завершена и должна быть одобрена регулирующими органами. По плану, Mercedes продаст свои доли в российских дочках. А это дистрибутор Mercedes-Benz Рус», коптивный банк, лизинговая фирма и сборочный завод Московской области, дилерской компании «Автодом». Причины понятны. Санкции запрещают поставлять в Россию машины из Евросоюза дороже 50 тысяч евро, а из США — вообще любые автомобили. Наладить поставки компонентов на завод в Есипове тоже нереально — открытое в 2019 году предприятие варит и красит кузова, но в остальном локализация машин низкая. Зато завод компактный мощностью до 30 тысяч автомобилей в год, лишенный даже конвейера по цеху кузова возят на тележках, а обилие ручного труда позволяет относительно легко переориентироваться. Новый владелец площадки компании Автодом пока не называет партнера, но понятно, что это будет китайская компания. Окончательно уйти решил и Форд. Но с этой маркой ситуация более сложная.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 Что теперь будет с гарантией на уже проданные автомобили, информации пока нет. Но Сольдерсу явно придется поддерживать клиенту в одиночку, налаживая поставки запчастей из Турции, где расположен основной завод по транзитам. Завод же в Елабуге будет выпускать некие автомобили под маркой Сольлес. Это предусмотрено обновленным специнвестконтрактом, который компания заключила с Минпромторгом. Что это будут за машины по-прежнему не объявлено, хотя сборка двух моделей капотной и бескапотной компоновки должна стартовать уже в этом году. От доработчиков мы знаем, что речь идет о китайских джаках. Например, цельнометаллическом фургоне «Санрей», с которым мы знакомились весной на выставке СТТ. Если контракт «Соллерса» с «Фордом» был отредактирован, то аналогичный спик, подписанный фирмой Isuzu «Соллерс», расторгнут это совместное предприятие «Исудзу» и «Соллерс» основали три года назад, чтобы в 2021 году выпустить грузовик «УАЗ-Сити» — фактически «Исудзу» младшей N-серии, но с битопливным двигателем заволжского моторного завода. Однако «УАЗ-Сити» остался на бумаге — не было собрано ни единого, даже тестового экземпляра. А значит, «Спик» потерял актуальность еще в прошлом году. Что касается самого российского отделения «Исузу РУС» его главным активом остается завод, расположенный фактически на территории УАЗа и выпускавший японские грузовики. Это был успешный бизнес. По итогам прошлого года предприятие собрало 3700 автомобилей при годовой мощности на уровне 5000. В марте конвейер остановился, и возобновить поставки компонентов сейчас, видимо, не представляется возможным, как и наладить поставки грузовиков из Японии. Московский автомобильный завод «Москвич» готовится возобновить работу. Об этом столичный мэр Сергей Собянин доложил премьер-министру Михаилу Мишустину на форуме «Сделано в России». Автотранспорт, как вы знаете, он серьезно провалился в этом году, но тем не менее, вот я надеюсь, при помощи Министерства промышленности мы в декабре запустим снова завод «Москвич». Ранее «Москвич» обещал до конца года собрать 600 автомобилей. Что это будут за машины, широкой публике по-прежнему неизвестно. Тем временем в своем телеграм канале завод похвастался, что набрал аж 340 заявок от потенциальных дилеров из 23 городов. Напомним, что МАЗ Москвич – это правопреемник общества Renault Россия, владеющий тем самым заводом на Волгоградском проспекте. Фактически компанию переименовали с сохранением ИНН идентификационного номера налогоплательщика. У марки «Рено» на момент ее ухода из России в мае было 150 дилерских центров. Поэтому всплеск дилерского интереса к еще не представленным москвичам можно объяснить только догадками. А они таковы. Портал DROM обратил внимание, что 22 августа Москвич подал заявку, а 28 сентября Минпромторг ответил на нее заключением о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Подобные документы выдаются автопроизводителям, заключившим с правительством СПИК ⁇ специальный инвестиционный контракт и желающим компенсировать уплаченный утилизационный сбор. Renault и АвтоВАЗ, подписавшие совместный СПИК, получали такие заключения регулярно. Документ выдается на основе акта экспертизы Торгово-промышленной палаты. Последний такой был составлен 17 августа, когда завод простаивал уже пять месяцев. Однако в заключении Минпромторга прописан не только традиционный для московского завода ассортимент — Renault, Arcana, Duster и Captur — но даже Logan и Сандера которые выпускались на ВАЗе в Тольятти. И это явно не ошибка. Вот прошлогодние заключения. Модели Renault «Россия» перечислены такой же единой таблицей, но местонахождение производства указывалось разное. Москва плюс Тольятти. Теперь же осталась только Москва. К слову, прошлогодние заключения еще действуют. По ним Рено набирали бы 2199 баллов по шкале локализации. По новому заключению — 2255 у машин с моторами H4M тольяттинской сборки или 2005 баллов с импортными двигателями. Для полной компенсации утиль сбора в следующем году москвичу нужно набирать больше 2500 баллов. Но это если завод действительно продолжит делать французские машины под новой маркой, что еще никем не подтверждено.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 Так что тем фирмам, кто действительно решил уйти из России, нужно поторопиться, либо принять стратегическое решение остаться. В этой ситуации сложнее всего придется, пожалуй, Калужскому заводу PSMA Rus, который на 70% принадлежит концерну Stellantis. Эта площадка только недавно обрела экспортную ориентацию, с которой отныне придется однозначно распрощаться.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 В частности, штамповку основных кузовных элементов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал важнейший для российского автопрома документ. Это постановление, которое вводит экспериментальный правовой режим на платной магистрали М11 НЕВА. Что это значит? На трассу теперь совершенно легально могут выйти беспилотники двух производителей — КамАЗа и Старлайна. Пользоваться автомобилями планирует перевозчик Global Truck, а также логистические подразделения сети Magnit и группы X5. Правда, первые 100 часов беспилотники должны отъездить под контролем водителей. Но если за этот промежуток не случится никаких происшествий, машину разрешат оставить уже под надзором одного только диспетчера. В 2023 году работу начнут 5 автономных большегрузов, притом КАМАЗ готов выпустить технику на дорогу следующей весной. В 2024 году парк перемещающихся между Москвой и Петербургом машин, по прогнозам, достигнет 50 единиц. Сейчас КамАЗовский грузовик, способный передвигаться без участия человека, накатывает тестовые километры на новом испытательном полигоне. Машина, оснащенная сразу четырьмя типами сенсоров, получила название «Одиссей». В Минтрансе уверены, что отказ от водителей позволит повысить безопасность дорожного движения. Обещано даже снижение смертности на 8%. Также считается, что внедрение автономных грузовиков сразу на четверть увеличит коммерческую скорость большегрузов. Дескать, машина сможет двигаться без единой остановки на протяжении всего пути. Себестоимость перевозок вроде бы должна упасть на 13%. Но этот пункт вызывает больше всего вопросов. Ведь аналитики оптимистично допустили, что электронный мозг будет вести грузовик так, чтобы снизить расход топлива аж на треть. Ну а сокращение шоферской «братьи» якобы уменьшит издержки транспортников на 30%. При этом не уточняется, сколько, собственно, стоит российский беспилотник. А без этого справедливость выкладок не оценить.